Как легче всего рекомендовать людям блокчейн Partners про и зарабатывать? Все очень просто. Мы создали продвинутый Telegram-бот, с помощью которого вы сможете быстро приобрести или продать токены BPC, отслеживать свой баланс и видеть ежедневное начисление дивидендов, Получать информацию о количестве токенов, заработанных по партнерской программе, а также по их стоимости. Легко поделиться информацией о возможностях Blockchain Partners Pro на английском, русском и других языках с людьми по всему миру прямо в Телеграм. Узнать ответы на частые вопросы и даже поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Теперь у вас есть самый удобный помощник. Ваша реферальная ссылка в меню. Поделитесь ею с друзьями и зарабатывайте проще!